Приветствую всех на своем канале. Хочу вам показать плющелистные пеларгонии, как они расцвели, у меня и немножко рассказать о том, как ухаживать за пеларгонией. Это они растут в подвесных кашпо. Я сняла, чтобы вам показать красоту этого растения. Посмотрите, какая красотища! В некоторых условиях, если неправильно содержать пеларгонии плющелистные, чего они называются плющелистные? У них листики без ворсинок, мягкие, плоские. И растут они, как бы обвисают горшочек. Если неправ... При неправильном содержании пеларгонии они могут не зацвести вообще, даже если будете давать удобрения, это передвигала горшок и, посмотрите, поломала такую красоту. Если даже будете кормить ваши растения сильно удобрением, они могут все равно не зацвести. Им нужно правильное зимнее содержание. Содержать их нужно в помещении плюс 15. Без сквозняков. Ну, понятно, подкормки разные там. Видите, какая красота расцвела. Как она мало вот здесь отломалась. Такая красивенькая была. И обрезка. Обрезка. Если их не обрезать, они будут тянуться вот так в один тонкий ствол. А нужно прищипнуть вот так кончик для того, чтобы вот с этих пазух листиков пошли дополнительные росточки. И тогда получается кустик пышненький, красивый. И правильно сформированный. Вот Это пеларгония с полосатыми листочками никак не может открыть свои бутончики. Я уже хочу вам показать и не дождусь. Это растет вива каролина. Видите, какая она красивая, пушистая, насыщенная. Очень много дает цветоносов. Видите, какие цветоносы. Они сразу появляются беленькие. Затем серединка зеленая, бадочек розовый, очень красиво. Это она у меня еще под дождем была, и поэтому ну, почернели бутончики. Ну, бутоны, смотрите, после того, как они отцвели, они не осыпаются, не осыпашки, не мусорят, они моминизируются и висят на этом растении. Ну, это чтобы была эстетичный вид лучше его оборвать этот цветочек и вот так посмотрите какая прекрасная пеларгония ампельная эту часть я прищипывала это естественное удобрение Это воробушки постарались это все отмыть можно а вот эти вот я не прищипывала видите как он удлинился росточек ну, я хочу увидеть цветок уже, наконец-то. Он у меня первый год растет. Я хочу увидеть цветок от этих прекрасных листочков. И я его не прищипывала, хочу увидеть лист цветочек. И вот он в эту сторону пустил. Видите, тоже длинный. Вот. А этот, который прищипывала, очень много листочков и дополнительных побегов. Видите? И он, конечно же, лучше цветет. На этом растении только два цветоносика. А на этом Вива Каролина. Видите, сколько цветоносиков? Очень много, красивое, огромное количество. Это вот я детки размножаю. Кому надо, отсылаю. Летом их есть где держать, размножать. А вот зимой трудновато в помещение все заносить. Вот это вот, это не болезнь. Это гусеничка поела. Это ничего страшного с растением не будет. Просто некрасивый, эстетически некрасивый листочек. Мы его обрежем. И, конечно же, пустит новый. Видите, росточек новенький есть. Растения все в растущем состоянии. Чтобы не ела гусеничка, нужно, когда заносите в дом, полить растения октарой. Ампельные пеларгонии подвешиваю в такие подвесные кашпо. И посмотрите, как они прекрасно смотрятся на окошке. Но повторю, если неправильный зимний содержание и уход за этим растением, он может не зацвести, это растение. Будут листики пускать, живые, все, но цветочков может не дать. Подробно я рассказываю в своем видео, про содержание пеларгонии у меня есть видео. Смотрите. А еще есть. У меня пеларгонии не плющие листные, а зональные. Они более компактные. Они тоже очень красиво цветут. Вот смотрите, розы будные. Прям набитые розы. Вот такие ярко-красные, красивые. И вот такой цвет. Они сортовые. Это Рамблер. А это apple Блоссом. Смотрите, какая красота. За заналочками легче ухаживать, я вам скажу. Они будут вот растут в один стволик. И вот здесь верхушечку вот так прищипывать. не Смотрите, даже есть там цветочек. Нет, вот так прищипнуть. И все. И она с пазух листиков дает... Дополнительные росточки и кустик получается пышненький, вот как здесь. Вот видите, росточки дополнительные. Кустик получается пышненький и цветочков будет много. Это просто после дождя он быстро отцвел, я обломала все цветоносики, чтобы не было не теряла декоративность. Вот это листочки это не болезнь, это у пеларгоний просто они стареют. И отмирают. Может быть, влаги много попало, к земле вот так притрагивалось. Ну, пиларгония в основном ничем не болеют. Их только гусеница подъезд может. А так ни грибок, ничего. Как орхидеи сильно болезненные. А пиларгония у нас более стойкие к этим заболеваниям. Но они не любят переливания. Перелив влага это для них все. Сразу чернеет ножка, и растение может погибнуть. Земля должна быть в полусухом состоянии, рыхлая. Так прекрасно, как пиларгония, у меня вот бегония махровая. Посмотрите, как она хорошо смотрится. Видите, какие цветы замечательные. Поникши тоже из-за дождя. Но она махровая, махровая, очень красивая. Здесь я посадила кустик с белой махровой бегоней. За бегоней тоже очень легко ухаживать. Вот так череночек оторвали. Отломали просто. Водичку поставили, она корешочки пустила. В рыхлую землю посадили и все. Ее тоже можно в ампельное кашпо такое... Она вот так может расти. Все лето красиво смотреться. Мне пишут некоторые зрители, почему вы показываете одни растения и рассказываете еще и про другие. Ну как же не рассказать про такую красоту, если она у меня есть. Может кому-то интересно. Кому не интересно, продвигайте ролик. Вот. Вроде бы все рассказала. Задавайте вопросы, пишите комментарии, кому что еще нужно узнать. Все расскажу, подскажу. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго!